Всем доброго дня сегодня я хочу разобрать с вами white paper призма разбирать его буду недолго чисто так наглядно пробежимся для чего записываю этот видеоролик потому что очень часто в комментариях под моими роликами о криптовалюте призм появляются такие люди которые говорят да говно цена упал вообще shitcoin и всякие такие непотребства пишут о криптовалюте призм и сегодня мы с вами давайте разберем weight paper дословный перевод на русский белая бумага каждый уважающий себя проект вообще должен начинать свой путь с белой бумаги он предлагает людям ознакомиться с концепцией проекта который он запускает с которым он выходит на рынок и у призм эта концепция есть белую бумагу вот так очень хорошо в виде презентации для нас афорка и давайте ознакомимся с ней вот каждый кто говорит что криптовалюта призм это скам должен начать изучать этот проект обязательно с белой бумаги и после того как человек прочитает изучит белую бумагу она очень простая очень легким языком все расписано после того как хоть один человек скажет что криптовалюта призм не соответствует белой бумаге своей Тогда он может, да, утверждать, что криптовалюта призм это полнейший скам. Если человек прочитал белую бумагу и он такой смотрит, а в принципе-то все, что заявлено, все то в криптовалюте призм и исполняется. И никаких ошибок в белой бумаге нету. Все, что заявлено разработчиками, все это в криптовалюте призм и есть. Она достаточно небольшая, эта белая бумага, и тут все предельно просто написано все что предлагает нам криптовалюта призм вот просто берем и читаем призм это стопроцентная proof of stake криптовалюта основанная на ядре next ну вот тут Прям все написано. Тут даже разработчики не говорят, что они с нуля написали этот код. Они прямо говорят, что они взяли его с Next, доработали, что в нем содержится, какие алгоритмы. Все это очень легко читается. Расписывают нам технические характеристики, сколько по времени генерируется каждый блок. Описано, почему Proof of Stake лучше, чем Proof of Work, на котором работает биткоин. Затронута тема децентрализации, что также дает преимущество криптовалюты призм над биткоином рассказывается о честном алгоритме майнинга новых монет это тоже очень большое преимущество над биткоином где не только какие-то крупные кошельки да, держатели майнинговых ферм которые уже ну вот нереально просто обычному человеку взять и сделать себе майнинг ферму и быть наравне с остальными майнерами в биткоине это уже практически нереально сделать да даже не то что практически а в криптовалюте призм почти что каждый ее пользователь он становится частью этих майнеров и они плюс-минус находятся в равных условиях также мы тут можем посмотреть понятие парамайнинг что оно из себя представляет потому что некоторые люди говорят да про майнинг это вообще выдуманное какое-то слово такого слова в природе не существует вот с такими даже мнениями людей я сталкиваюсь представляете Любое слово, которым мы пользуемся, оно когда-либо было выдумано, и как только появляется какая-то новая технология, новый алгоритм, если мы берем, рассматриваем криптовалюту Призм, появляется новый механизм, и ему придумывается название. Да, это название выдуманное, как любое другое слово, которым мы пользуемся в повседневной жизни, и это не что-то абстрактное. Да, там сказали парамайнинг, и никто не может объяснить, что это такое. Вы открываете белую бумагу и читаете. Обозначение этого слова, что оно из себя представляет, с этим тоже очень важно ознакомиться. На 38 странице вы можете подробно изучить сравнение призм с биткоином и как призм решил проблемы биткоина. Это тоже немаловажный фактор, потому что многие люди забывают, забывают о том, зачем вообще на самом деле создавался биткоин. Вот как было заявлено Сатоши Накамото, никто не говорил там ни о каких биржах, бирж еще даже в помине не было. Это уже биржи потом навязали свои правила игры. И начали торговать биткоином начали им манипулировать на самом деле эта криптовалюта создавалась не для того чтобы трейдеры сидели и пытались на этом заработать у биткоина совершенно другие цели и концепция криптовалюты призм также придерживается этих целей и описывает их в white paper. можете изучить что предлагает криптовалюта призм как это работает и потом уже от этого отталкиваться и говорить а скам ли это на самом деле и призм как система она она намного дешевле чем биткоин, потому что расходы на содержание сети призм как представлена у нас в белой бумаге в 2200 раз обходится содержание сети призм дешевле чем сети биткоин. Биткоин это просто хайп и он на самом деле сейчас очень мало используется по назначению на самом деле криптовалюты это деньги будущего а сейчас они используются ну как вот на мой взгляд совсем не по назначению так что, ребята, прежде чем что-то заявлять, что-то пытаться доказывать мне, в том числе, кричать на весь интернет, что призм это полнейший скам, просто ознакомьтесь с этим документом, который ваши слова целиком и полностью опровергает. И просто надо признать, что вы не совсем умный человек, это я обращаюсь к тем, кто заявлял, что криптовалюта призм полнейший скам. Потому что в этом документе, нет ни слова о а стоимости монеты. О том, что монета будет стоить там 100 долларов через какой-то промежуток времени. О том, что вы станете там самым богатым человеком на Земле, если прямо сейчас вы возьмете и купите себе криптовалюту Призм. В этом документе рассказываются технические характеристики и свойства данной криптовалюты и для каких целей. Она может быть использована. Никто вам тут не говорит, чтобы вы ее покупали и не доказывает вам, что эта криптовалюта поистине вам нужна. Если вы так не считаете. Но те люди, кому она нужна, и кто после прочтения этого документа для себя это осознает, тот несомненно будет пользоваться этим инструментом. И это уже доказано на практике, потому что 17 февраля блокчейну криптовалюты призм исполняется 6 лет. 6 лет этот проект уже живет и, можно сказать, набирает обороты, потому что сообщество, сообщество людей в криптовалюте призм, оно на самом деле растет. И растет оно даже не в численном количестве, а преимущественно в качественном. Потому что очень много в действительности хороших специалистов находится внутри самого сообщества призм. И они очень много могут сделать для данной технологии и данной криптовалюты. И я думаю, что все эти далеко не глупые люди, они прекрасно осознают, где они находятся. Зачем они тут находятся и что из этого в будущем может получиться, поэтому ссылку на этот документ я оставляю в описании к этому видеоролику и прежде чем о чем-то говорить, что-то кому-то доказывать, а в частности это к хейтерам криптовалюты призм относится, ну а всем кто и так и без этого видеоролика и был ознакомлен уже с white и знал что призм это замечательная технология, желаю удачи и как всегда теперь в моих видеороликах о криптовалюте призм на протяжении всего ролика я оставлял кусочками приватный ключ от кошелька криптовалюты призм и собрав его вместе они будут пронумерованы 1 2 3 4 вы можете собрав это все в одну фразу зайти в кошелек между словами пробел один символ и забрать подарочные монеты призм количество монет небольшое но кто знает какая ценность у этих монет будет в будущем